Всем рыбоходникам привет! Сегодня пришла у меня посылка с Алиэкспресса сейчас мы ее будем распаковывать. В принципе, я скажу, что там. Это куча разных, разных при разных воберов. Сейчас мы ее распакуем. Добрались мы до воблеров, коробочку в сторону берем. В принципе упаковали неплохо, ничего не повредилось. Уже цепляются крючки за пакеты. В общем, их здесь 43 штуки разных всяких воблеров. Упак упаковали равномерно. Все ровненько-ровненько сделано. Короче, вот целая куча разных воблеров, все с погремушками. В общем пришли 43 штуки, 43 воблера разного характера, разных размеров, разного звука, разных шариков внутри. Разные звуки создают они, то есть внутри идут шарики, где-то по три шарика, где-то они потяжелее идут, где-то полегче. Вот. Есть даже вот прозрачные, здесь даже видно, как там внутри шарики катаются. Вот. За все 43 Вобера я дал 23 доллара, ну чуть-чуть больше. В наших рублях где-то выходит около полторы тысячи. Я думаю, такая цена за 43 обера неплохая. В принципе, не так уж и дорого, и не так уж и дешево. Но все я демонстрировать сейчас не буду, обзор не буду делать. Вот как есть, так и есть. Вот. Придет время, буду тестировать э, на водоеме. Постараюсь сделать на, на все обзоры. Посмотрим, какой из этих оберов лучше ловит. Вот, и сделаем выводы. Будем пробовать на открытой воде. Посмотрим, как себя поведет хищник. Не знаю все ли я протестирую или нет за все лето, но постараюсь сделать небольшие тесты у себя на канале. Ну а теперь переходим к другой посылке, мне еще пришла одна посылка, это значит в сторону и пришла вот такая вот еще посылка, сейчас я вам покажу. В принципе она для похода очень пригодится. Это значит вот такой вот настольный фонарик. Внутри состоит очень гибкий элемент. Вот, можно гнуть его по-разному. То есть для, для него вообще нужен поварбанк, То есть источник питания какой-то. Вот, сейчас я продемонстрирую. Вот у меня Powerbank. Вот такой вот, тоже с Алиэкспрес заказывал. И сейчас посмотрим, как он светит. Так, надо включить, вот, вот такой вот цвет у него, то есть можно поставить, допустим, куда-то на стол, если своими делами занимаешься, там книжку почитать. Брал я его со скидкой, 90% скидкой, вышел у меня он всего лишь 43 рубля. Кому интересно, все ссылки на эти товары будут в описании, Переходите по ссылке, можете себе выбрать товар. Всем, кому было интересно, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь ко мне на канал. Ну, остальным желаю ни хвоста, ни чешуи. Всем счастливо, до следующей рыбалки. Всем пока.